Душа есть у камня, вот у кресла, у всех, так сказать, предметов, всех насекомых, животных, человека. Вопрос только в том, какого уровня развития душа. То есть душа – это вечный принцип жизни. Она посредник между любыми формами материи и духом. Есть душа у металла, у камня. То, что вокруг мы видим, это материя. Материя связана с духом, посредством души. Для души материальный мир является хаосом. Вот очень важный момент. Для любой души мир материи – это хаос. Это строительный материал. И в то же время для души, духовный мир – это безжизненный витающий пар. Понятно, да? То есть дух для нее – это что-то непонятное совершенно. Точно так, как для нас с вами. Пока мы не вкусили по-настоящему духовности, мы не знаем, что это такое. Это какая-то абстракция. Тот, кто испытал, он нам будет рассказывать что-то, пытаться слова каких-то найти, а слов он таких не найдет, как правило. Нам все это, для нас это какая-то тьма. Понятно, да? Точно так, как для нашей же души, царство материи тоже тьма. Душа использует дух и материю если она желает это делать, использует для высочайших, созидающих эволюционных целей. Можно ли доказать существование души? Ну, можно попробовать. Но, как правило, даже сейчас вот у такой материалистической науки Запада именно она не нужен доказательств того, что в природе существует вечный принцип. Существует разум. Ну, обычно говорят, ну, Бог. Это вечный принцип душа всего. Вот есть душа у нашей планеты. И душа, в данном случае, душа любая. И у материи любой формы. Это сила. Вот каждый предмет, все, что вы видите вокруг. Молекулы. Это молекулы, да? Вот это вот разные молекулы везде. Разнообразные молекулы, вот молекулы металла, вот они вместе объединились. И вот та сила, которая их соединяет вместе и держит их вместе, вот это силы души. Понятно, да? Вот сейчас душу убрать из любого предмета, вот, скажем, из этого стола, он из этого усилителя, он там, из этих скал. И мгновенно тут же вот эта форма, которую душа содержала, она что, исчезнет? Форма исчезнет или не будет просто? То есть вот тот вот, наполнитель, скажем, вот той форме, он исчезнет. Был? Душу забрали, то есть забрали, так сказать, как бы архитектуру непосредственно, план сам. Вот у здания, скажем, убрать то, что его держит. Вот у архитектора был план. Согласно плану наполнили вот это содержание, да? Теперь взять и убрать. Вот это, эту суть этого здания. Оно, по идее, должно разрушиться. Точно так и здесь. Вот человек покидает свое физическое тело, говорят, душа покинула. И что? Что из себя тело представляет? Груду мусора который постепенно будет разлагаться и превратиться в хаос. То есть душа – это сила. Она одушевляет, вовлекает, использует материю. И ее определяет, именно душа определяет материю в определенную форму. То есть душа, прежде чем строить форму, имеет уже план. И с этим планом является сама душа. И впоследствии этого она строит, создает другие формы того же, скажем, или подобного характера. Сами формы, подобно машине, могут, скажем, разрушиться, разлететься на кусочки. Вот иногда какую-нибудь форму разрушаем. Или вдруг человек, несчастный случай, форма, в которой он жил, то есть тело, Раздавили там, размяли, взорвали, разорвали там и прочее. Форма разрушилась, душа больше там находиться не может, она для нее такая форма неприемлема. Она что делает? Она покидает. Она даже заранее может видеть, что вот сейчас, буквально через несколько секунд там или минут, а иногда даже раньше, она покидает тело. Тело покидает. Некоторые души заранее покидают тело, которое должно будет разрушиться. До самого уничтожения тела еще пройдет какое-то время. Понятно, да? Десять минут там, целый день, допустим. Или даже недели иногда. А души уже там нет практически. Остается только эфирное тело, с которым душа поддерживает связь. Она знает, что это тело вот в такой-то день, в такой час, в такую секунду будет уничтожено. Вот это неодолимое, беспрерывное, бесконечное движение, когда душа, покидая одну форму, одевает себя другой формой. Такое вот непрестанное движение является символом вечного закона который делает душу бессмертной или посредством которого она достигает осознанного бессмертия. То есть, либо закон двигает ей постоянно, либо она сама начинает двигаться. В общем, мы можем рассматривать душу как всемирный, все пронизывающий элемент. Душа. Это одна из частей вечной триады. То есть, Субстанции души и духа. Ну, субстанция в данном случае это материя. Материя. Какая материя? Ну, скажем, есть субстанция физического мира. Субстанция это самое тончайшее, что есть вот в физическом мире. Из нее возникает все остальное из этой субстанции. Все энергии и все виды материи. То есть она матерь мира. Так можете ее назвать. До наступления рассвета. Рассвета творения. То есть до наступления Манвантары. Ну, а Манвантары длится, допустим, вот. Восток говорит, что Манвантара длится нашей вот планетой. 15 квадриллионов лет. То есть это не триллионов уже, а еще дальше. Квадриллионов. Так вот, до наступления Манвантары, до наступления вот этого рассвета, то есть периода активности, очередного периода, этих периодов бесконечно много, а эти трое, то есть материя, душа и дух, были что? Едины. Они были целым и неделимым. Ну, скажем, как, ну, можно для примера, такой примитивный пример, это вода, скажем. Она состоит из разных элементов. С проявлением, которое означает творение, а что такое проявление? Вот материального мира не было. Раз его не было, не было ментального мира, тонкого, физического это в этот момент называется отсутствие проявленных миров. Когда начинает появляться материя, это означает проявление мира. То есть дух начинает себя проявлять в виде ментальной материи, потом тонкой материи, потом вот этой грубой плотной материи. И проявленный мир состоит из трех основных составляющих миров в которых мы с вами эволюционируем постоянно. Так вот, для наступления очередной манвантара, они были единым, целым, неделимым. С проявлением, которое означает творение, то есть был сотворен сначала ментальный мир, сначала был переходной мир, огненный, потом ментальный. Выделение, разделение потом стало участвовать в этом, к нему прибавляется импульс, творящей энергии. В этом всемирном растворе происходит образование основных элементов, проявляются различные планы с их мирами, созданиями. Вот, например, как в химическом растворе наступает момент, когда он чрезвычайно насыщен, и тогда часть вот того, что находится в растворе, начинает что? Кристаллизоваться. И выпадает в осадок. Вот точно так все миры материальные, это все то, что выпало в осадок в космосе. Понятно, да? Вот точно как в просторе выпадает что-то в осадок, когда он насыщается сильно. Точно так и в космосе выпал в осадок ментальный мир, тонкий мир, физический мир. Вот мы тоже с вами, имея физические тела, являемся осадком выпавшим. Понятно, да? Мы с вами осадок. Называет его, правда, еще вот это то, то, во что мы с вами воплощены, отброс. Это то, что мы должны с вами со временем отбросить, с чем должны расстаться. Теоретически можно это понимать, но ничего в этом плане сделать невозможно. Ну, со временем, конечно, если мысль будет сильная, то можно и расстаться с этим миром, поскольку мысль стремится к чему? К воплощению. Так вот эти осевшие кристаллы являются аналогами душ выпавших в осадок из груди бесконечного Отца-Матери вот жизни, то есть из груди великой бездны. Эти кристаллы, эти души по-прежнему находятся в их первичном элементе. То есть сначала выпадают не формы, понятно, да? Сначала выпадают оттуда из этой великой бездны не формы, а души. А потом только души уже будут создавать более грубые, как говорится, грубые формы, вот они уже, в данном случае, мы с вами имеем вот эти вот уже, то, что создали наши души, вот эти тела. А в процессе эволюции, в процессе непрестанного движения, эти души то воплощаются, то одевают эти формы, тоже снимают их, еще какие-то формы. Без конца вот, смены этих форм вырабатывает все большую и большую индивидуализацию этих форм. Понятно, да? Чем больше там индивидуализации, тем сильнее что? Эгоизм. Форма себя все больше и больше утверждает, утверждает. Потом, в конце концов, и говорит, так, хватит. С эгоизмом надо расставаться. Надо осознать, что ты часть единого целого. А эгоист, как правило, ведь этого не признает. Так и да? Он Господь Бог. И все ему должно подчиниться. Каждый кристалл или каждая душа имеет отношение на своем плане, в своем мире. В течение какого-то времени они действуют, взаимодействуют с другими душами, способными к обратному растворению в первичных водах. Однако тело и душа в течение определенного времени не содержатся в растворе всемирного духа. Но воплощенная душа человеческого кристалла, если так можно выразиться, сразу же начинает строить храм божественного самосознания. Почему? Да потому что к этому ее понуждает неодолимая бесконечная сила духа, находящаяся как внутри нее, так и снаружи вокруг нее. Дух в форме – это невозможное сочетание. Дух в форме. Дух, находящийся в форме – это все равно, что да, узник, находящийся в тюрьме. Понятно, да? И любая форма для духа – это тюрьма. Конечно, она может быть разной. Вот были эти фашистские там, скажем, лагеря и тюрьмы. Так вот, дух в форме, сочетание невозможное. Отсюда и проистекает ненасытное стремление вырваться из тюрьмы. Непрестанно расти, превращаться и увеличиваться, достигать и становиться самым всемогущим. То есть желание действовать в каждом центре космоса. Одушевленным, неодушевленным. То есть везде, абсолютно. Душа желает, Она, правда, и интуитивно желает поначалу, бессознательно, уподобиться своему Создателю. Поначалу она создателя может и не знать ничего, но изнутри Дух постоянно толкает ее к этому самосознанию. А когда она осознает это, то уж начинает сознательно теперь, не бессознательно, а сознательно стремится уподобиться тому, кто ее, собственно, создал. Но опять-таки создание, это такое, создание в данном случае формы, это совсем не такое создание, когда мы берем молоток и сколотили там стул, скажем, или на станке что-то там сотворили, сварили, там, выточили и так далее. Одним словом, таким вот образом... Неведомым пока нам образом создаются более высокие формы со все более высокой способностью к выражению духа бесконечности. То есть если дух сам по себе, искра духа, это искра вечного беспредельного духа, то естественно, попав в любую форму, оказавшись в любой форме, она стремится этой беспредельности и бесконечности. Из первичного звука или слова. Вначале было слово, помните, да? И слово было у Бога сказано. Да? Так вот, из этого, из первичного звука или плана гармоничной вибрации, комбинациями, были выделены души цвета. То есть, каждая душа это набор разных оттенков оттенков разных цветов из цвета души металлических элементарных сил из металлических элементарных сил материальные химические элементы из которых строятся миры со временем благодаря бесконечному духовному импульсу эти элементы сложились в определенной комбинации и вот получилось, Первая, скажем, органическая растительная клетка. Затем эволюция совершила значительно больший скачок присутствие присутствии солнечного света, а солнечный свет – это символ духа. Эта растительная клетка, обладая чудесной силой превращать материалы, неорганическую материю, в материю органическую, пролагала путь Появившийся в конце концов в животной клетке, путь к появлению животной клетки, а потом путем все более и более сложных комбинаций, животное, потом человек. То есть душа это опять-таки кристаллизованный дух, воплощенный в металлические, газообразные элементарные силы. И ждущий того момента, когда эти разнообразные элементы придут в ней в идеальное равновесие. И она снова будет впитана и, возможно, отождествлена в тесной, идеальной алхимической связи со всемирным сознанием, с триединным сознанием. То есть вот каждому из нас, поскольку мы знаем собственное строение, это духовные триады у нас, материальные триады и посредник, шесть, три вверху, три внизу и седьмой посредник между этими двумя триадами. Вот эти обе триады должны так полюбить друг друга, чтобы прийти в идеальное равновесие, прийти, как говорят на Востоке, к состоянию Дао. И после этого триединое всемирное сознание возьмет нас и мы с ним соединимся. Душа определена как вечный принцип. А что мы понимаем под вечным принципом? Теперь давайте с другой стороны рассмотрим этот момент. И назовем душу принципом инерции. Это, конечно, может показаться странным, если мы не проанализируем природу инерции. Как и все, что проявляется, то есть все материальные миры, имеет, инерция имеет два полюса. Но мы знаем с вами, вот из физики, есть инерция покоя, да? А есть инерция движения. Знаете, такое? Ну, по физике, вспомните. Инерция является силой и одновременно существом. То есть она двойственна по природе. Там покой и движение. Инерцию можно определить научно, как состояние материи, которая стремится навсегда остаться неизменным. Стало быть инерция – это состояние чего? Состояние непрерывности. Инерция. Либо покой стремится быть постоянным и непрерывным, да? Либо движение может стремиться быть постоянным и непрерывным. Значит, тело, материала скажем, ну, любая материя, любая форма, тело, материал – Духовный ли материал, любой, допустим, находится в состоянии покоя? Ну вот любая вещь там, скажем, тонкая материя, скажем, ментальная материя, находится в состоянии покоя, скажем. И вот этот материал, любой, стремится остаться всегда, навсегда в состоянии покоя. Вот это очень важно уловить, этот момент. Вот, скажем, человек, у него там что есть? Ментальное тело, да? Тонкое тело, физическое тело. Вот они все три материальные. И они хотят, вот в том состоянии, в каком они есть, хотят оставаться все время такими. Понятно, да? То есть, меняться у них нет совершенно никакого желания. Вот это состояние инерции. И каждый на себе это состояние постоянно испытывает. То есть, вот эти три, они не хотят, допустим, думать они не хотят иначе, чувствовать иначе они тоже не хотят. Делать что-либо иначе вот это тело и менять его, так сказать, статус, оно тоже не хочет. Понятно, да? Вот это проявление принципа инерции. Лень. Так вот, это и есть как раз вот это. Инерция и в основе ее непрерывности. С другой стороны, если тело, скажем, любое, любая материя, любой вид ее материи, духовная или умственная или материя, будет двигаться, двигаться будет, то вот тогда этот материал, эта материя, какая, неважно какая, тонкая, ментальная, там, физическая, она будет стремиться вечно пребывать в этом движении. Понятно, да? Вот вы, допустим, в этой жизни взяли направление вечно развиваться в направлении в к свету. Можно развиваться во зле. Некоторые туда взяли направление. А некоторые развиваться, так сказать, вот в светлом направлении. Понятно, да? Вот теперь в этом направлении вы будете все время двигаться. Вас трудно будет с этого. И чем сильнее ваше движение. А в движение что входит? Помните, да? Направление сил движения и количество движения еще. По физике, если помните. Понятно, да? И чем больше этого всего, тем труднее во что? Еще и скорость движения. А в летящую стрелу попробуйте попасть. Так вот, если однажды тело было приведено движение в пространстве, то оно будет что? в космосе, будет двигаться бесконечно. И если только его не остановит какая-либо другая сила, ну, где-то сбоку, скажем, где-то навстречу будет и так далее. И если тело где-то в космосе пребывает в состоянии покоя, то оно имеет желание навсегда остаться в таком состоянии. Если какая-то сила большая, не приведет его в движение, это тело. Вот поэтому, допустим, наша душа, она ничем духовным заниматься не хочет. Если не заставить ее двигаться в этом направлении. Вот вы заставите ее двигаться, значит она что? Будет развиваться духовно. А если заставите развиваться в материальном плане, она так и тут и будет двигаться в этом направлении и изобретет компьютеры шестого и седьмого поколения ну там скажем три гигабайта или 5 гигабайт э, операций в секунду уже такие компьютеры появляются это просто немыслимо и на основе этих компьютеров скажем шестого поколения сейчас создаются биороботы которые скоро будут делать то что не отличишь от человека его физического тела. Вот это развитие в каком направлении? Материально. Душа в данном случае что? И она не может остановиться, надо новое что-то изобретать. Вот вам инерция непрерывности. Представьте себе, что все миры, планеты, Вселенной уничтожены. Нет никого в космосе. Есть только вы, ну, кто-нибудь один, в какой-то точке э, вот, пространства, и какой-то там кусок материи, скажем, ядро какое нибудь там, или еще камень, или астероид какой-нибудь, да? Да. И вот это, если его толкнуть, это самое кусок этой материи, это ядро, допустим, или астероид какой-нибудь или метеорит, то он будет бесконечно двигаться по той линии, по какой мы его что? Толкнули. И вот это в основе, так сказать, вечного принципа жизни или души жизни лежит принцип инерции, принцип непрерывности. Ну, допустим, если в таком пустом космосе где-то один человек, тут где-то другой, там что-то толкнул, это что-то толкнул на встрече друг другу, эти летят, эти ядра. Где-то они встречаются, а поскольку они, материя, действует законы еще притяжения, подобное к подобному, да? Они где-то, он один там летит, другой тут летит, они начинают притягиваться друг к другу и начинает их что? Закручивать. Сразу же они не могут кинуться друг к другу, потому что закон инерции им не дает этого сделать, Эти вот два тела, оживленные своим стремлением вечно двигаться, на них начинает действовать неизменный закон притяжения. А закон притяжения в космосе, да и вообще везде, это аналог любви. Они начинают влиять на движение друг друга, оба тогда отклоняются от своих первоначальных прямых траекторий. Начинает сближаться, в конце концов встречается. А с удовольствием, если два ира были оставлены в пустом пространстве Вселенной, в состоянии покоя на расстоянии миллиарда миль друг от друга, то неизменный закон притяжения сразу заставит их двинуться навстречу со скоростью, которая пропорциональна их массе. В этом случае инерция покоя будет изменена законом притяжения. А закон притяжения в космосе, неважно, среди там галактик, метагалактик, среди звезд, планет, значит, закон притяжения – это символ божественной любви. То есть, ведь в любой форме есть что? Обязательно искра Творца или Бога, или искра Духа, да? А эта искра Духа, она стремится что? к другой искре обязательно, понятно, да? Ну Бог тут ведь любовь, да? А любовь что? Все объединяет, понимаете? Поэтому в космосе все стремится что? Объединиться, соединиться. А вот материя, наоборот, она продукт разъединения. Она порождает силу отталкивания. Поскольку при окончательном анализе все сознание может быть сведено до уровня покоя и движения, и поскольку все, любое, значит, сознание того или иного индивидуума является собственностью души, сознание – это собственность души то душа это результат взаимодействия между инерцией покоя и инерцией движения, порождающих взаимосвязи, комбинации. То есть это третий уровень сознания. Он пытается вечно продлить самого себя. Неважно, в каких условиях. В сложных, простых формах находится, скажем, сознание. Как один из трех основных уровней сознания, вот это третий уровень, пока в кстати, действие сил притяжения, то есть божественной любви, этот вечный принцип сознания настолько растет и преобразует, очищает всю субстанцию, как материальную, так и духовную. Так что вот эти вот относительные покои, относительные движения становятся абсолютом. И принцип души в природе и в жизни очищая материи, дух, посредством больших испытаний, вечного повторения, всевозможных изменений, комбинаций сознания, в конце концов достигает осознанного бессмертия и беспредельного могущества, оставаясь единым со всем. Доказательства действия этого закона в природе можно найти повсеместно и в большом количестве. Вот, например, если бы все вещи, все создания вокруг все растения, все миры были бы полностью уничтожены. Все вокруг, все, что мы видим с вами, было бы все уничтожено. Но они, оказывается, снова будут повторены, проявлены душой, проявлены вечным принципом, который живет абсолютно во всех вещах, во всех созданиях, неважно, какие они там, одушевленные, скажем, неодушевленные. Вот иногда говорят, мол, вот там 300 погибло, цунами там смыло этих людей. Они уж, надо опять повоплощались. Или ждут воплощения. Ну, форму их поняла там, да? Раздавила, разорвала форму. То есть тело. Они покинули эти тела души. Поскольку вот душа в такой поврежденной форме, она ей не нравится, такая форма, она ее Что? покидает. И когда до начала творения, то есть до начала манвантары, неразделенные первичные субстанции, находившиеся в состоянии абсолютного покоя и в то же время в состоянии абсолютного движения, находясь в том же самом состоянии вот эта субстанция получила импульс божественного слова к сознанию бытия из небытия, то первичным импульсом был импульс именно развития души, то есть развитие вечного, бессмертия мыслящего существа, чтобы невразимым словом божественной любви вытолкнуть его из этой первичной субстанции в состояние движения и покоя. А движение покой в космосе – это планы сознания. Планы сознания. Вот у нас какой план сознания может быть? Допустим, сознание не хочет развиваться – это состояние покоя. Хочет развиваться – это состояние движения. Вот этот перечный импульс живет во всех вещах. Является основным импульсом к существованию, то есть к вечному продлению бытия и обретению бессмертного самосознания, который идеально должен быть уравновешен в бесконечной любви. Вот каждый атом, каждые, ну, начнем с элементарной частички, потом атом, потом молекулы, потом, скажем, там клетки и там разные существа – то есть каждый атом, каждое условие материального мира, каждое условие материального мира имеет свой аналог в тонких мирах. В огненном, в духовном мире имеет свой аналог. Обязательно. Вот иногда человек, скажем, там художник нарисовал прекрасную картину, а ее кто-то испортил или она сгорела. В тонком мире точнейший аналог ее остался. Понятно, да? Она не уничтожена. Точно так, что-нибудь безобразное, отвратительное, гадкое создал человек, в тонком мире точно такой аналог находится. Поэтому все, что настряпали люди мерзкого, безобразного, в тонком мире, вот, э, помните Армагеддон, да, как в 1931 году начался у нас Армагеддон. Армагеддон в уничтожении, как самих вот этих вот э, темных сил особенного уничтожения их творений в этом так сказать Армагеддон состоял то есть очистка тонкого мира планеты ментального тонкого мира от всей этой мерзости сейчас основа для разных злых деяний в тонком мире силами света практически уничтожена Поэтому все злодеи, которые здесь их сюда вытеснили, как говорится, они в тонком мире на психо-ментальном плане не имеют, как говорится, поддержки, не имеют основания. Поэтому силы зла долго здесь не смогут посуществовать. А все, что натворили, будет проявлять себя здесь. Вот видите, сейчас катастрофы всевозможные, катаклизмы, землетрясения, ураганы и прочее, и прочее. Ну, завтра мы покажем, прослим эту тему. Там как бы синтез всего того, что натворили люди, а ученые пытаются найти объяснение, но объяснение у них такое. Да вот там это виновата Солнце, какие-то там циклические процессы виноваты. Вот кто угодно виноват, только не двуногие вот это обитатели. Таково мнение науки. К сожалению, пока недалекое. Правда, один ученый там дошел до понимания того, что, оказывается, это все-таки, наверное, мы виноватые. Язык Бога. Ну, о Боге мы все слышали. Кто такой Бог? Но Бог это очень такое, значит, собирательное, синтетическое понятие. Это природное божественное слово, язык Бога, проявленное в категориях миров создании вещей на всех планах, во всех областях космической, небесной, земной деятельности. То есть это божественный план. Слово – это план. Все эти миры, все, что мы видим вокруг, в космосе, везде, все создания, все вещи, являются всего лишь символами реальности в абсолютном бытии. Символы реальности. То есть, вот этот весь мир, в котором мы живем, это мир иллюзий, мир Майи. Это все относительно, это все нереально. И действительно, надеешься вот здесь на вечную жизнь, а у тебя раз тело, тело и развалилось. Да? Или какой то вещь ты приобрел, думаешь, ну вот она теперь вечна будет. Чашку, например, купил и думаешь, вот она теперь вечно, тебе кашу варить, ничего туда класть не надо, вот там она будет. А этого не получается. То есть скатерть самопранка, помните, да? Захотела, все время на ней что-то появляется. Так вот этого у нас здесь в этом мире чего? Нет в этой скатерти. Стало быть, весь этот мир наш иллюзорный. Стало быть, что такое символизм? Это язык высшего Я. Символизм. Божество описало себя простыми словами во всемирной книге природы, прочесть которую может абсолютно любой. Божество описало себя самыми простыми словами. То есть все вокруг вот эта реальность, это божество себя таким образом описало. И кто хочет увидеть Бога, пожалуйста, смотрите вокруг. Это все Он, это все его качество. А тот, кто себя Богом пытается представить, но не имея связи с самим настоящим Богом, он тоже что-то творит. Но, как правило, во вред что? Себе и всему окружающему. Почему? В связи нет с самим Творцом. Можно попробовать вот с помощью этой азбуки символизма попытаться истолковать некоторые отрывки, допустим, из Откровения Иоанна Богослова. Там вот есть такой момент. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Я был в духе, он пишет. Быть в духе означает поднять свое сознание до синтетического, высокого космического плана, находящегося за пределами личности. Выше личности он поднял свое сознание, на котором легко познается не свое собственное, а всемирное высшее «я». И достигается идеальное сознание, осознание тождественности своего сознания, с сознанием космоса. Ну, сразу уловить, конечно, это непросто. Но все-таки попытаться, если попроще сказать, то вот надо вибрации своего сознания поднять до того уровня, чтобы оно вошло как бы в резонанс с сознанием высших уровней или высших миров нашего космоса. Не, не всего космоса, а вот хотя бы нашей планеты или хотя бы нашей солнечной системы. Поначалу Иоанн услышал, а это означает, что только духовные уши достаточно чувствительны, чтобы ловить космические вибрации. А обычные физические уши на это не способны. Значит, надо поднять что? Вибрации своего вот этого нашего... Звукового центра, который воспринимает вибрации звуковые, да? поднять до да, того, чтобы слышать звуки в тонком мире, слышать звуки в ментальном мире и слышать еще выше звуки в огненном мире. Везде, в каждом мире есть свои звуки и свой звуковой диапазон. Потом он повернулся, чтобы увидеть. То есть, не он повернулся, естественно, а повернулось его сознание. И оно преобразовало звук в символы формы, каждый из которых имел свою символическую значимость в этом послании, то есть в этом Евангелии. И откровение, скажем. Как откровение, так и книги бытия. Это тайная доктрина тоже, но только изложенная определенными символическими терминами. Таким образом, это послание годится для любого времени. Раз оно символическое, значит для любого времени. Там вот, допустим, в Апокалипсисе говорится о семи церквях. Семь церквей – это семь фундаментальных космических истин, семь храмов, каждый из которых является выражением соответствующей иерархической линии, и соответствующий аналог одной из семи космических иерархий бытия, на которых построен космос. Вот эти семь церквей или семь храмов в апокалипсисе Анна еще никогда не были воплощены в нашем физическом мире. Никогда. Но человечество вечно пытается достичь вот такой точки развития, в которой подобное может быть достигнуто. И когда это произойдет, то вот у того порядка, который существует там, в высших мирах, будет идеальный аналог здесь, на Земле. Идеальный аналог в каком смысле? В религиозном, социальном и любом другом смысле. То есть вот в этом случае мы станем совершенны, как совершенным что? Отец наш Небесный. Раз мы будем совершенны, тогда мы все здесь тоже сделаем совершенным и созвучным тому, что там. А сейчас совсем, что там, мы совершенно не созвучны. Поэтому все, что здесь вот это вот мы натворили, как говорит апостол Павел, все это должно быть уничтожено. Семь светильников у него там вот, в апокалипсисе, это семь больших энергий или больших огней, каждых из которых символизирует одну из семи космических иерархий, или семи церквей, как он там их называет. Эти светильники золотые, там, в апокалипсисе, золотые они. А как известно, золото это аналог праны, то есть жизненной силы. Без нее ни единой секунды мы прожить не сможем. Вот сколько бы чего мы ни ели, там не дышали, не пили, если от этого всего прана убрать, то эта пища для нас будет сплошной нетвердичной. Понятно, да? Поэтому главной во всей этой пище прана. И чем больше мы мерзости делаем на ментальном плане, на тонком плане, тем больше Праны уходит на борьбу с мерзостью, и тем меньше мы ее получаем. Вот это понятно, да тоже? В сущности золото это материализованная прана. Светильники сделаны из золота, потому что они представляют семь лучей, проявившейся в всемирной жизни. Существо, которое он увидел посреди вот этого светильника, кто это был, возникает вопрос. Его грудь охватывал золотой пояс. Он указывает на то, что он несет на себе дар самой жизни. В существо, это был оживленный синтез всех этих семи светильников и семи соответствующих истин. Эти семь великих истин, семь великих иерархий соответствуют семи цветам. Смешиваясь эти цвета, образуют универсальный цвет белый. И Иоанн увидел поэтому, что вот у этого универсального существа голова и волосы были белыми, подобны, как он там выражается, белой шерсти. Что это означает? Снова применим здесь азбуку символизма. Каждый организм как целое имеет свою ауру определенного цвета. Вот каждый сидящий здесь Светится определенным набором цвета и оттенков того или иного цвета. Все семь цветов есть, и пять дополнительных может быть у кого-то. Таким образом, каждая оболочка, каждый принцип тоже имеет свою ауру. Вот у нас, допустим, сколько? По схеме у нас семь принципов, да? И каждый светится своим. Набор семи цветов. Всего сорок девять цветов у нас получается с огромным количеством оттенков. То есть аура это очень сложное явление. Волосы соответствуют физической ауре тела. Ну, надо помнить, что это не магнетическая аура, которая представляет из себя нечто совершенно другое. Вот увиденное Иоанн существо находилось на духовном плане. Вот это существо, будучи синтезом семи космических иерархий, синтез, должно было выглядеть белым, как снег. Но раз синтез семи, да, семи иерархий, семи цветов. И ноги его были подобны латуни. А в вот это сплав меди, как мы знаем, с другими металлами, там, с цинком, допустим, и так далее, да? Ноги представляют мышление вот, у, у того существа, которое он видел. Медь символизирует, как известно, высший манус. А сплав означает слияние с низшим разумом, со свинцом, там, с цинком и так далее. И стало быть, это существо обладает разумом как на высших, так и на низших планах, раз ноги у него были из латуни. Понятно, да, что-нибудь? И голос его был, как шум многих вод. Ну вот, когда, допустим, когда шумит огромный водопад, а все такое вода, Вода это непостоянно изменяющиеся условия. И голос его был звуком многих перемен. Голос вот этого существа. То есть различных изменений условия существования миров и всевозможных раз. Раз как растений, животных, людей и так далее. Семь звезд вел в его правой руке. Это семь властных положительных сил. А острый с обеих сторон меч это духовная воля, исходящая из божественного рта посредством всего, что рот может выразить. То есть из рта у него исходил что? Острый меч, двусторонний. А рот что такое? Это физический аналог аурической оболочки. Как во рту, так и вокруг рта. Аурические, то есть фундаментальные, доминирующие черты характера, можно разглядеть более отчетливо, чем в любой другой части тела. Значит, вот момент очень интересный. Как во рту, так и вокруг рта. Аурические, то есть вот взять, допустим, человек, седьмой принцип человек, вот он на схеме выражен, он все охватывает всего человека, яйцеобразной аурой. Понятно, да? В дальнейшем, когда мы избавимся от корня, то аура будет круглая. Сейчас она в виде яйца у нас. Так вот, оказывается, и рот тоже, когда он говорит, он тоже в виде яйца, как бы, да, видите, подолговатый, да? Так вот, если рот ровный, это говорит, что у этого человека аура тоже ровная. А вот у тех, кто погряз там во лжи, скажем, и так далее, и так далее, у них рот искривый. Обращайте внимание, когда, особенно по телевидению, вот там говорят, те, кто особенно на вранье и на лжи погрязли, у них рот кривой. В той или иной степени. Понятно, да? Значит, у них аулическая оболочка, что? Искривлена. Ну и у всех у нас в той или иной степени, на что? Под влиянием вот каких-то наших недостатков, тоже вот такое искривление может наблюдаться. А чем больше гармонии в человеке, тем, так сказать, вот эти вещи, все эти искривления, как в физическом теле, так и, естественно, сначала в аури, они исчезают. Так вот, аулическое или синтетическое качество рта с точки зрения физического соответствия. В космическом смысле о божестве говорят как о пожирающем огне. А вот в Пагавадгите Арзуны видит божественную форму, которая мчится вместе со всеми мирами и созданиями мчится куда? В Пагавадгите мчится в божественный род. Когда-то оттуда оно выдохнулось. То есть, вся жизнь, буквально все формы, все миры и создания там, все галактики, метагалактики, это то, что выдохнуто. Потом опять туда что? Тянется. Каждый черт лица, нашего лица, скажем, это мотивизованные качество, которые урожают силы, которые эго создало посредством мысли, слова или деяний, как в этой, так и в других жизнях. Вот сегодня каждый из нас на физическом плане, скажи, это картина, нарисованная на холсте природы, нашими мыслями, желаниями и устремлениями. Понятно, да? Картина, которую мы нарисовали на холсте природы. Каждый из нас. Таким образом, рот может выражать, допустим, прирожденную жестокость, чувственность и так далее, или же наоборот будет выражать божественную доброту и самопожертвование воина света. Рот будет выражать, или другие части тела, скажем, на лице особенно. На внутренних планах, ну внутренние планы у нас где? Это эмоциональная наша сфера, потом идет сфера чувств, потом идет сфера мыслей, потом идет, так сказать, сфера формального ума, бесформенного ума, потом духовная душа себя проявит там своими чувствами высокими, а потом духовная воля. Так вот, на внутренних планах человека, то есть на его душе... Вот у того человека, в ком активна духовная воля, вокруг рта и подбородка играют чудесные блики. Но их надо еще увидеть, конечно. Понятно, да? Даже рассуждая физическими категориями, мы можем заметить, что рот и подбородок являются троном личной воли. Не духовной, а личной воли. Рот и подбородок. Скажем, страхи страхе и ужасе зубы стучат, говорят. Рот и подбородок отвисают от страха, да? Слышали такое явление, да? А у слабовольных и у идиотов рот мясистый и слабый. Можно также заметить, что в напряженные моменты губы у нас сжаты, да? Подбородок вывечен вперед. И вся сила воли как бы выражена, ее сосредоточение выражено как раз вот в этом районе. Вольство у некоторых подворотов сюда только выдается. Это говорит о сильной воле личности. Но не духовной воли. Вот когда они вместе соединятся, другая картина будет. Голова – это физический аналог. Это некое физическое подобие самого эго, которое воплощается. Поэтому мы имеем в голове семь центров или семь отверстий, каждый из которых выражает фундаментальные качества или фундаментальные функции. Две нозды соответствуют положительным или отрицательным жизненным силам. Форма этого органа, форма этого органа, именно органа индивидуального микрокосма личности указывает на характер этих сил. Две ноздри. Это жизненные силы, положительно отрицательные. Форма его на характер сил указывает этих. Он связан с гипофизом нос. И соответствует ему. Глаз это свет. Воплощенный, это воплощенный, видящий центр мозга, глаз. Он работает со светом. Ну, это понятно, да, все. На внешнем плане он связан с шишковидным телом, и шишковидной железой соответствует ему. То есть, вот эти два глаза, центр зрения в мозгах. Связан с шишковидной железой. А шишковидная железа – это третий глаз. Понятно, да? Всевидящий глаз. Но он видит не только в физическом, но и в тонком ментальном мире, и в духовном плане он может видеть. Окна души отображает то, что эго накопило в категории света. Именно в категории света, не в категории тьмы. А кто-то накапливает и в категориях тьмы. То есть, вот есть как инволюция погружения во тьму материи, так и эволюция погружения в свет духа. Там тьма материи, здесь свет духа. Понятно, да? Они принимают внешний, скажем, вот глаза, вместе с этими, со всеми центрами, мозговыми и прочее, принимает внешний и посылает внутренний свет. Вот уши, органы слуха также отображают определенные качества. У идиотов, дегенератов, у прирожденных преступников, то есть, которые уже пришли сюда с преступными намерениями, воплотились с преступными намерениями, уши обязательно деформированы. Понятно, да? У идиотов, дегенератов, у прирожденных преступников вы их можете определить по ушам. И ушная раковина соответствует определенным частям тела. Вот это голова. Это тайная часть, Тут ноги его. И вот если она ровная, это, это говорит о чем? Эзотически говоря, вот это происходит из-за нарушения гармонии внутренних чувств и внутренних центров, от которых зависят центры внешние. Ибо мы должны помнить, что истинные центры всех наших ощущений находятся на внутреннем плане. И внешние центры лишь символизируют эти внутренние способности видеть, слышать, кушать, нюхать и так далее. То есть внешние центры. Какие внешние? Ну, допустим, Слуховой центр в мозгу находится, да? Зрительный центр там, нюхательный, скажем, там и так далее, да? Вкусовой. Вот все, что в мозгу находится, это называется внешние центр. Понятно, да? Но они сами по себе ничто. Они лишь как бы щупальцы, выпущенные тонким телом нашим сюда. Вот мы свое тело физическое сбросили с этими мозгами, с этими центрами вот этими. Тогда у нас большую возможность получает действовать, ощущать, видеть, осязать центры настоящего, тонкого тела. Понятно, да? И тот, кто у себя развивает разные способности на тонком уровне, когда сбросит вот это грубое, так центры физического тела, у него больше возможности там все это ощущать видеть там и так далее. Стало быть, чем ближе к совершенству наша внутренняя гармония, тем совершеннее становятся и внешние органы. Вот, например, можно на примере высочайшей способности уха, например, различать различные оттенки звука. Вот у нас, например, в ухе есть аппарат, называемый органом корти. Слышали, да? Вот у нас где-то есть даже схема там, вот, по медицине, там есть, кстати. Вот этот орган карти состоит из трех тысяч прутиков, мизерных прутиков органов, каждый из которых связан с одной определенной нитью слухового нерва. Если смотреть на них сверху, то эти прутики очень похожи на клавиатуру пианино. Они устроены так, что каждый из них вибрирует в унисон с определенным звуком. С определенным... Ну, поскольку вы знаете, что, ну, скажем, есть семь основных звуков, да? На пианино, если посмотрите. И 5 дополнительных, всего 12. А между ними еще очень много абертонов. Понятно, да? Очень много. Поэтому каждый издает определенный звук, ощущение его вот передается вот теми ниточками слухового нерва, с которыми связан маленький вибрирующий прутик. От этих трех тысяч прутиков идет три тысячи нервочек тоненьких, да? В слуховой центр. Стало быть, вот именно функция вот этих вот микроскопических тел этих прутиков является сообщением мозгу различных музыкальных нот, тонов, оттенков звука. Причем каждое вот такое тоненькое маленькое тело, каждый прутик сообщает только одну определенную вот колебание. В то время как остальные части слуха различают различные звуки по силе их звучания. Допустим, вот один из них, из этих прутиков, воспринимает определенную ноту. А в это время других, так сказать, нот нету. Понятно, да? Вот он ее воспринимает. А чего делают остальные? Их же там 3000, да, почти. А остальные, оказывается, в этот момент воспринимает силу звука. Понятно в этот момент, да? Один воспринимает само звучание, а другие силы звучания воспринимают, поскольку они не реагируют на эту нотку. Один только какой -то реагирует, или два, или три. То есть, одним словом, у нас в каждом ухе находится музыкальный инструмент, который по конструкции сходный с инструментом, созданным человеком. Но вот этот инструмент в ухе значительно превосходит любой инструмент, созданный человеком. По точности и простоте, изготовлений или из структуры. Если в пианино каждая струна должна иметь свой отдельный молоточек, который заставляет его звучать, то в костях уха расположен один-единственный всего молоточек весьма такой своеобразной формы. И он заставляет каждую струну органа карти звучать по отдельности. Так вот, если прутиков этих там порядка трех тысяч, то стало быть, их приходится на каждую из семи октав, ну вот в пианино скажем, семь октав, да? Ну, пианино, если возьмите, вы посмотрите. Семь октав. Начиная с субконтрактавы и до пятой октавы, да? Получается, что на каждую октаву приходится по четыреста прутиков который управляет ухом. Отсюда каждый полутон, на каждый полутон приходится у нас по 32 прутика. Музыканты очень высокого уровня развития могут различать разницу в одну 64-го тонна. Не в, не в одну тридцать тонну, а 64-ю даже. Это считается предельной точностью. Так вот, чем более уравновешен и скоординирован человек внутри, тем больше это скажется на внешних органах его. И чем неорганизованнее внутреннее «я» человека, чем оно неорганизованнее, тем непропорциональнее внешние органы его. И тем меньше способность скоординировать внешний космос, с его, его сила с внутренним космосом. Что-нибудь понятно, да? Вот во второй и третьей главах Откровения, там, значит, послания были обращены вот, в апокалипсе к семи церквям. Ну, как вы поняли, семь церквей у Иоанна Богослова символизирует семь великих эзотерических принципов или семь отделов человеческой жизни. Или семь дверей, ведущих из сферы человеческой жизни в сферу духовной жизни, или в жизнь духовную. Великое послание с соответствующей силой было послано ангелом, то есть великим посвященным, в каждый портал, связывающий соответствующие ступени человеческой субстанции, человеческой энергии. Вот на эту тему можно говорить еще довольно долго. Четвертая глава лучше всего подходит для того, чтобы на эту тему поговорить. Там описано чудесное видение космической природы. Вот некто сидящий на троне, который является символом состояния сознания. Вот тот кто там сидит на троне, в апокалипсисе Иоанна Богослова. Это символ состояния сознания. Вот этот сидящий был синтетическим, то есть объединяющим как бы... Белым светом, единым, то есть Христом. А тот был Христос. Вот сейчас, если убрать, вот видите, светит солнце, да? Это светит тень Христа. видите тень какая сияющая. Вот сейчас, если эту тень убрать, и вот тот свет совершенно невообразимый, Бесконечно мощный, страшный по силе, мгновенно все уничтожит в этой Солнечной системе, за ее пределами здесь поблизости. Понятно, да? Для того, чтобы Христос, вот он и есть как раз, это невидимое духовное Солнце, оно наделало себя вот эту оболочку сияющую, чтобы нас с вами не сжечь со всеми планетами, со всеми существами. Вот это и есть Христос, то есть Сын Божий. Сын Творца. Он из духовного мира и сюда к нам что? Вот эту свою оболочку, эту тень надел, и мы его здесь, так сказать, таким образом видим. Вот он является таким синтетическим белым светом. Однако этот белый свет, белый свет сознания, был разделен на составляющие его цвета. И Иоанн видел вот этот радужный эффект. А радужный эффект это что? Радуга, да? Семь основных цветов. Он его там видел как, ну, в виде изумруда, но то есть слов выразить, конечно, у Иоанна и у переводчиков-то мало ведь, да? Славянасу словари очень бедные в этом плане. Доминировал зеленый, поскольку дело было Где? на Земле. Вот этот белый свет, он разлагался на семь цветов. И доминировал в этом зеленый. И обратите внимание, вся планета зеленая у нас. Заметили, да? То есть сейчас у нас камо-монасический период. А Камоманос это зеленый цвет. Поскольку дело было на Земле, вот поэтому Иоанну было показано что? О том, что в этом вот радужном свете, радужном эффекте преобладает зеленый. А земля пребывает в своем камамоносическом зеленом развитии. То есть камамонос это что? Как вы знаете, это не высший манос, это низший разум. Вот если по схеме посмотреть. То есть все вот здесь висят плакаты, они все соответствуют той реальности, которую мы видим вокруг как вокруг, так и внутри. И когда он будет полностью развит, и силы низшего Маноса будут преобразованы наконец-то, тогда наступит господство высшего Маноса. И тогда планеты все в Солнечной системе, если она проходит сейчас вся в монасический период, планеты все будут голубые, а не зеленые. То есть зеленый цвет будет не нужен. Ну и есть, естественно, в космосе такие звездные системы, где зеленый цвет уже прошедший в прошлом. Они голубые, звезды голубые. И вот вокруг там этого существа, этого трона, сидели 24 старейшины, 24 владыки. Они соответствуют 12 великим небесным силам, 12 великим земным силам. Или 12 знаком зодиака. Ну, простроу его слышали, да? И разделены были на их как положительные, так и отрицательные аспекты. Поэтому 12 знаков зодиака это 24 владыки. То есть как 12 отрицательных, так 12 положительных. Понятно, да? И вот каждый астрологический аспект имеет два полюса. А нефта на троне – это центральное Солнце, это ядро вот этой космической клетки. Золотые короны на головах старейшин, 24 старейшин, символизируют их индивидуальную силу или их способность к жизни, к материальной и духовной. 24. 12 из них – материальные силы, 12 – духовные силы. Сегодня, она хватит. Это пока еще, вот мы с вами все еще и не закончили, это все пока первая часть эзотерики для начинающих. Вот эти все знания, которые вы получили, они для, не для случайных, не для случайных болтовни с кем-то. И не для случайных, понимаете, там таких вот разговоров где-то, так сказать, на кухне за чашкой чая, скажем, или там после алкогольного возлияния какого-нибудь там или на этих каких-то гулянках и прочее. Понятно, да? Это крайне священные вещи. Вот. Это вы должны иметь в виду. Поэтому давать вот эту вот литературу, вот то, что вам кому попало там, и бровировать, ну, вот я какая, понимаю или какой я сейчас стал мудрый или умный, это только себе во вред. И другим во вред. Понимаете, да? Для этого требуется соответствующая подготовка. Вы же сколько прозанимались? Все-таки кое-что там. Не то я вот вам, собственно, раньше времени это давал. Так, ладно, вот 5 июня, это у нас будет четверг, да? Про систему пищеварения вам расскажут. Дисбактериоз. Проблема века. Там Ольга Бутакова будет, врач эндоэколог куда мы идем вот завтра лекция будет фильм один интересный там покажем что мы натворили и какой обратный удар на это наше творчество страшный обратный удар вот пока разыгрывается еще весь. только начало его это удара обращение группы ученых Человечеству. Человечное невежество и безответственность. К чему приводит коллективная мысль зла? А мы все же настроены больше на зло, же, да? А что такое зло? Что такое зло? Да. Ну, естественно, зло проистекает из невежества. Ну, невежество сказал, и все, и сидишь дальше, чай пьешь, Да. И все, ничего больше не понятно. А зло, оказывается, зло. Конкретно, откуда зло. То, что не веришь, то мы знаем, уже выяснили. Человек там не знает того, другого, пятого, десятого и так далее. А вот зло конкретного человека. Когда он живет по формуле. Возьми больше, отдай меньше. Это как раз вот основа зла. Понятно, да? В данном случае он как поразит жизни. Возьми больше, отдай меньше. Понимаете? Если бы солнце жило бы по этой формуле, то у нас уже давно бы не было. И ни планет, ничего бы здесь не было. Зато солнце было бы огромное. Все забрало бы. Оно по этому принципу не живет. А поскольку оно представитель духовного плана, она живет по принципу «отдай больше, возьми меньше». Да? Поэтому все время отдает, и с нас ничего пока не требует. А раз мы не живем по его принципу, значит что? В определенное время мы должны быть что? Ликвидированы. Если не опомнимся. Если не уподобимся ему, то есть ему, Отцу Небесному, значит она что? Ждет? Преследование вестников света. Сколько мы помним историю, всегда вестники света были что? Персоны нон везде. Да? Их теми или иными путями пытались от них избавиться, их уничтожить там так далее, так далее. В чем заключается власть князей тьмы, которые правят на планете у нас по сей, сей, сей день? В чем-то сказать. Вот сейчас у нас планета напоминает такой, знаете, сексуально-рыночный дурдом. Да? А чем еще занимаются? Торквом, либо понимаешь, там, где, да, ну и самое большое удовольствие, так сказать, этого плоского скотства, это ну, понимаете, сейчас все должны быть очень сексуальны, послушать телевизор. Сейчас все мы стали телегазетными, маугли и зомби. Кто такой Маули? Помните, да? Это того, тот, кого вырастили где? В джунглях. А у нас что? Есть джунгли там вот лесные, а есть джунгли человеческие, да? И зомби кто такие? Тоже понятно, да? То есть настолько человек, так сказать, пропитался вот этим ядом, что стал? Да. Удушение свободы мысли породило всяческое безумие. Одним словом, все в человеке. Вот там в этом фильме, который будет, там эти ученые пытаются что-то такое по поводу того, что мы... Ну, ну, при чем тут мы? Мы люди, мы же вроде причем. при чем. Это, это все... Вот они, понимаете, там нам устроили здесь нехорошую жизнь. Ну, какие-то они. Кто это такие там они? Только один там под конец... Вся наша жизнь, вся наша жизнь, она регулируется законом. Каким? Христос его выразил в нескольких словах. Кто имеет, дано будет. Кто не имеет, у него отнимется и то, что имеет. Понятно, да? Кто имеет духовное, тому добавлено будет духовного. Кто не имеет духовного, у того материальное все отнимется. А что такое материальное? Это и барахот всякой, который он натаскал к себе. Это и деньга, таньга, понимаете. Вот. Но у этого человека еще есть же тело, еще есть здоровье, да? Здоровье будет отнято, оно же материальное. Тело будет отнято. Раз не хочет менять ее. Для чего тело дается? Для совершенства. А ты совершенствоваться не хочешь. Зачем тебе тело? Ну, а сейчас тебя пристрелят где-нибудь... Вон, буржуев там сколько уже похлопали, там друг друга не стреляли там. Почему? Ну, потому что жизнь такая, она, жизнь не ради высшего, она цены не имеет. Представили, раздавили, там аварию устроили, понимаете, отравили, да? Вот у них такая же тьма будет уничтожать тьму разными способами. Медицина, нет настоящей медицины, да? Медицина для чего? Для того, чтобы уничтожать тех, кто туда обращается. Для этого она нужна. Зачем человеку, который не живет высшими принципами, не стремится к этому? Зачем настоящая медицина? Она ему не нужна. Она точно такая, которая созвучна его принципам жизни. Раз он паразит, она должна быть паразитом. Так ведь, да? Ну и все.